Здравствуйте еще раз, дорогие э, гости пресс-клуба. Я вижу сегодня много новых лиц, э, поэтому начну с представления. Меня зовут Юлия Слуцкая, я фаундер пресс-клуба. А пресс-клуб для тех, кто не знает, это э, площадка для роста и развития медиасообщества, сообщества э, поддержания э, профессиональных стандартов, э, престижа профессии которая способствует развитию медиа рынка И вот в рамках этой миссии мы делаем ланчми акселератор Первый в Беларуси акселератор «Медиа плюс IT-сообщество». А к чему я вам все это рассказываю? К тому, что наши сегодняшние гости, они э, непосредственно э, причастны к акселератору. Это два наших ментора э, акселератора. И сегодня у нас тут будет тоже не совсем обычное для нас действие и легкий эксперимент, и вы все свидетели. Мы э, сделаем публичное интервью одного ментора-акселератора с другим ментором-акселератора. Ладно, посмотрим, может так и получится. То есть публичное интервью, и потом, надеюсь, у нас получится дискуссия, потому что наши сегодня герои... Это герои. И тут я вам хочу представить, пожалуйста, Йонатан Левин. Приехал к нам из Израиля. Он читал ребятам на медиа-акселераторе. Кто такой Йонатан? А вот тут я буду читать по бумажке, потому что для меня непривычное словосочетание. Йонатан – серийный предприниматель и android евангелист Фаундер Android академии Google девелопер ну, естественно, эксперт во всем что касается а, стартапов. И Ирина а, Дубовик, которая будет, собственно говоря, брать у него это публичное интервью. Ирина Сео это проект, ну, для меня я это восприняла, как вообще пелорвая белорусская медиа а, о стартап-косфере. Да? Но я не знаю, возможно, Ирина со мной не согласится, но… Я это так восприняла, она поправит меня, если я ошибаюсь. А еще Ирина сооснователь акселератора Стартапом. Э -э, то есть оба человека имеют э -э, непосредственное отношение к стартапам. Но тема наша сегодняшняя будет не стартапы, а все-таки медиа. Э -э, как стартап? Не пугайтесь, как стартапом становиться известными, когда выходить на публику, как доходить до аудитории, поскольку мы все-таки медийная площадка, то мы будем этот фокус делать. Я вас не напугала? Нет, все отлично. Все отлично. Я ухожу. Держи. Всем еще раз привет. Честно скажу, я не считаю там себя журналистом, да, и сегодняшнюю встречу хочется на правах модератора построить все-таки как-то в диалоге. Да, то есть поэтому мы бы очень хотели, чтобы аудитория участвовала. Как мы построим вообще сегодняшний разговор? Сначала, сначала я немножечко задаю вопросы Йоната, но это будет такой основной блок вопросов, а потом у вас будет возможность задать вопросы вопросы свои, потому что на самом деле сегодня, вот опять-таки, работая со стартапами, развивая IT-экосистему, я скажу, что встретить людей, которые сегодня понимают, что такое стартап, у них есть своя экспертиза, запущенные проекты, еще люди делают какие-то ценностные проекты, создают школы, академии, сегодня это большая редкость, и в этом смысле, Йонатан именно тот самый человек, которому сегодня есть что рассказать, у него есть что спросить, поэтому вот настоятельно рекомендую пользоваться случаем, что я сегодня и буду делать. Вот. И первый мой вопрос, он достаточно такой интересный, может быть там в обмене опытом немножко. Вот Йонатан, скажи, пожалуйста, такую вещь, вот, вот самый вот твой стартап, первый самый, вот самый первый, вот он о чем? Так вот если маленький элевейтер торпич такой, о чем он был, что он решал? Um... Ну, да, нужно как бы сказать контекст этого самого первого стартапа. У меня был день рождения, и ко мне пришла моя подруга и сказала, но у меня есть для тебя подарок?» Ну и как бы я потираю руки, и она мне «Я тебе купил прыжок с парашюта». Супер. <смех> а Где подарок-то? <смех> uh, так родилась идея стартапа, который назывался Exciting Gifts. Uh, идея была очень простая, что взять вот эти такие подарки, которые experience, да, типа аля прыгнуть с парашюта, покататься на суперкаре, э, обернуть это в красивую обертку, ставка за Gift карт э, и это тебе вручить. И как можно было обернуть любой сервис, который э, как бы не подарок в плане материальным ну, подарок как какого-то экспириенса поначалу даже пошло очень даже круто uh -huh. а, я это сделал в первом году своей учебы и наверное это была причина почему мы перестали это делать uh -huh. а сколько лет было тогда мне было ну это же было после армии помню лет 24 uh -huh. что-то такое 23 uh -huh. Ну и, собственно говоря, с этим будет связан мой вопрос, потому что вот анализируя много стартапов, которые ко мне приходят, это как-то так складывается, что вот проекты презентуют, говорят очень много классных вещей, говорят, мы там решаем боль там вот такой-то аудитории. Я вернусь на всякий случай к понятию боль. Боль – это не значит болит, да, это значит, когда стартап четко знает ту проблему для целевой аудитории, которую он решает. Так вот, в большинстве случаев, проанализировав большинство стартапов, я пришла к такому выводу, что фаундер начинает запускать свой бизнес только тогда, когда он хочет решить какую-то свою боль. И, Собственно говоря, твой пример как раз-таки то самое отражение того, что начинается все как правило с личности. И вот очень интересно, что ты думаешь на эту тему, что когда приходит стартап и ты видишь фаундер, сто процентов он решает свою боль это раз. И второй вопрос сюда же, а как у инвестора? То же самое, он выбирает стартап по своей какой-то личной боли, по твоему мнению? Um, и да, и нет. Uh... И, и, и такой от, от, отличный ответ — «it depends». Uh, то есть, это зависит от контекста. Uh, безусловно, когда ты работаешь на какой то проблему, которая для тебя проблема, она намного больше тебя uh, вовлеча, вовлекает. Как бы Боль стартапа, безусловно, если ты можешь ее почувствовать, и это то, что тебя мотивирует — это клево. Потому что, в конце концов, когда shit happens, то, то как бы это тебя может то, не что поддержать. Это непереводимая игра слов. Да, shit happens. Uh, но, с другой стороны, как бы, это не, не факт, что это необходимо. Ну, то есть, как бы можно делать стартапы без того, что это была твоя боль. Просто, в особенности говоря про инвесторов, чаще всего инвестор, как бы, он даже не оценивает критерий, насколько это боль, он, он с ним может осуществляться. Чаще всего это такой чек-лист в голове, который у него делается, слушая этот пич, да, там типа, команда, ви размер рынка, бизнес-модель. То, то есть я правильно понимаю, и... что у инвестора такая больше логическая оценка, да, то есть он, ну, да, конечно, конкретные критерии деньги, да, а вот сам стартап, там скорее больше вот того, чего-то какого-то личного, да, а вот может ты подскажешь, как стартапу в какой-то момент понять, вот иногда бывает, ну так уже прирост к проекту, и вот так решает боль, что уже даже не видит, что проект это уже не нужен, да, или в принципе не нужен, вот где то самая точка на которой вот и как можно понять, что это уже больно не, не рынка, а просто вот делаешь потому что вот очень хотелось, там или еще что-то. Um, ну, у очень легко достаточно, то есть размер рынка. Ну, то есть если ты решаешь проблему, которая болит только у тебя и у твоих друзей, а больше ни у кого в мире, то, наверное, как бы это как бы классно, но много на этом не заработаешь или что-то большое не выстроишь. Um, достаточно легко сделать маркет-анализ, понять, кому это болит, сколько это болит, сколько таких людей, сколько они готовы за это платить. Достаточно быстро прийти к этому выводу. Но, есть всегда но. Бывают такие моменты, когда ты делаешь, делаешь, делаешь что-то, и ты понимаешь, что у то, что ты делал, ты думал, что у него огромный рынок, но в какой-то момент, сделав какой-то определенный маркет-рисоч или поняв какой-то определенный для себя инсайт, ты понимаешь, что рынок очень маленький. И, нач, и наступает момент такой, ага, что делать? И многие там, в основном многие стартапы закрываются. Да, типа, у нас там не то. А есть все вот эти вот упорты, верующие непонятно во что. И в какой-то процент есть людей, которые делают так называемый mm -hmm. да? пивот. А, да, меняют. То есть делают такой... То есть если стартап в одном определении делают такой slightly adjustment, и он есть, немножко изменился гип -гип -гип направление. Такой подход, да? И yeah. вот это вот... Чуть-чуть изменения в углу э, решения позволяет открыть целый огромный рынок. И маркет уже намного больше, и уже как бы это не та личная проблема, но намного больше. Ну, что -то. то есть если так э, резюмировать, то получается проверять, насколько это совпадает с рынком, с потребностями, простыми методами, исследованиями. Это называется product-market-fit. Вот, то, что это, мы с вами да, говорим. Да, product-market-fit. Это, запоминаем этот термин. А, скажи, вот, и, кстати, у стартапа гибкость была названа. Да, вот такое качество интересное. И мой следующий вопрос как раз связан с тем, что вот скажи, пожалуйста, гибкость, она бывает такая разная. Да, вот, с одной стороны в подходе, да, а с другой стороны в функционале. Вот, у тебя очень широкий опыт работы, с разными проектами на разных позициях вот скажи вот твой опыт максимально сколько функций ты вот на себя закрывал в стартапе да и вот как сделать так чтобы вот ничего не проседало но ключевые роли потому что зачастую когда презентуется команда команды начинают говорить там фамилия имя отчество да там где жил когда родился да важно например понимать что есть ключевые роли например там разработчик маркетолог тот кто там как это будет продавать упаковывать если это мобильное приложение, значит, разработчик мобильных приложений. Вот твой опыт, вот сколько функций в себе закрывал максимально, каких и что ты из этого извлек, там, что буду или что не буду делать никогда? Все. <сил航ь><сил航ь> ну, это такое, поначалу ты делаешь все. Когда ты вместе с твоим партнером или с двумя другими партнерами, все делают все, все, чтобы позволить стартапу вырасти до достичь каких-то первоначальных, первых шагов. И это не важно, нравится тебе или не нравится. Я помню такой момент откровения. Я как бы программист. Все программисты, они интроверты. Я всегда таким, ну как бы изначально я таким был. Ставьте меня в покое, дайте мне хорошую музыку, кофе, пиццу и попрограммировать. Когда мне сказали, нужно пойти встретиться с клиентом, для меня это был такой. Что? Нет, ни за что, никогда. Есть такое выражение, что магия происходит за пределами зоны твоего комфорта. И вот преодолев это первое личное желание, что я не хочу никуда идти, и тем более общаться не с какими-то клиентами, и, пойдя, сделай это, я понял для себя просто огромный целый мир. А что тебе как разработчику дал вот этот визит клиенту, который дал, видимо, какой-то фидбэк, вот ценностного такого? Ну, как бы тебе это позволяет это делать продукт намного лучше потому что ты понимаешь контекст для кого ты делаешь как ты делаешь почему ты делаешь эм, вообще это не, не обязательно связано с стартапами вообще в любом контексте да то есть тебе дают что-то сделать ты можешь быть просто быть файл э, executable, ну да есть такой файл экзи который нажал он что-то там делает а, да то есть тебе дали там продукт да и, зажим, specification, угу. и угу. типа сиди пили это а, это как бы один мод работает это ну как работает? Бы он Uh, ну, в таких компаниях, там, как аутсорс, like, так это работает, да? то есть люди пишут product modification, они что-то там делают. Uh, в конце результат — это чаще всего недовольный клиент. Uh, если в контексте... Uh, в контексте стартапа — это чаще всего uh, стартапа, у которого продукт не подходит под решение проблемы, которую он пытался решить, Например. Um, чем раньше ты сталкиваешься с клиентом, тем больше ты получаешь фидбэк от того, что ты делаешь, тем тебе позволяет лучше аджастить твой продукт, для кого ты делаешь, почему ты делаешь. А попробуем говорили про product market fit, это именно то, что есть. Uh, встречаясь с клиентом, как можно раньше ты понимаешь, для кого, для чего ты это делаешь, это позволяет тебе делать продукт, подходящий под твоего клиента, а не под то, что мне кажется. И все-таки вот как опытный менеджер, э, э, скажи вот те самые ключевые роли, которые вот на старте, чтобы вот ходить к клиентам, разрабатывать продукт, чтобы идти в нужном направлении. Вот те самые основные роли, которые самые важные в стартапе. И вот тот магический способ, как вы друг друга мотивировали, понимая, что там, например, за спиной были хорошие позиции, хорошая зарплата, хороший соцпакет. А тут ты в стартапе, ты делаешь все сам, с неизвестным ревеню и неизвестным Взлетит, не взлетит, вот вот вот в этой части можешь поделиться? Интересная тема из моего личного экспириенса, я когда уходил, был период, когда работал в Get-компании. Get, которую купила да. Чуть-чуть, буквально там пару фраз, Get – это что? Get – это, грубо говоря, Uber, знаете все? Кто знает Uber? Что такое Uber? Окей. Get – это лучше, чем Uber. <свят> <свят> <свят> Почему? Потому что я его делал. <свят> Кстати, интересный факт, что Get и Uber они начали примерно в одно и то же самое время. Один в Толе и второй в Сан-Франциско. <свят> <свят> ну и а, а, получилось, что получилось. А, Get была как бы отличной компанией. Я начинал там одним из э, первых разработчиков э, в Андроиде, obviously. А, компания разрослась, а, больше двух тысяч человек. На момент, когда я уходил, как бы я уходил от очень классной зарплаты, от э, какой-то даже части опций, которые не до конца «vested», не знаю, сказать по-русски «vested». А, ну, инвестировал. Да. А, по хорошей жизни, аля, типа, там, телефон, еда и все такое. Uh -huh. И уходил в никуда в идею, в стартап, который просто вот идея партнера в области генетики. Причину можно назвать, что тебя так пропушило, что ты прям все. И, ну, как бы, это то, что мне нравится делать. Это очень тяжело объяснить, почему вообще стартап и зачем стартап, ну, ты сказал, какую важную роль должен исполнять каждый. Я думаю, нет никакого логического объяснения или какого-то определения, вот, вот эту роль ты идешь делать. Ты идешь стартап, потому что это то, что тебе нравится делать. То есть это дело жизни, в которое ты вкладываешься с душой, по да, полной, и, как бы и я. Разницы, что делать. Эм, эм, я бы как бы очень долгое времени был, так называемый есть такая программа, называется Google Developer Expert. Грубо говоря, программа... Где-то около 200-300 экспертов по всему миру в разных технологиях, которые Google очень продвигает. И, ну, естественно, как бы я очень тесно работал с, с ребятами с Google, особенно связанными с Android. Я понимал, что если я как бы, на момент, когда я решал куда что-то делать, если тогда пойду, меня уволят через месяц. Просто потому, что мой mindset, он не подходит под майндсет под глобальной компании. Uh, потому что я как бы не из тех, которые мирятся с существующим положением вещей. То есть, как бы, если что-то не работает, а почему оно не работает, давайте исправим, давайте сделаем по-другому. Uh, а чаще всего в таких всяких больших местах так бы, есть как бы, определенно стоявшиеся… Uh, Алгоритм. Uh, ну да, типа как, как делают вещи, типа да? uh -huh. way of doing things. Uh? Uh -huh. Workflow, uh -huh. да. Uh, и любые вещи, которые не вписываются в этот workflow, они как бы отпадают. Они считаются как трэбблмейкеры uh, uh, по-русски. Uh, ну это те, кто решают проблемы. Хулиганы. Хулиганы. Okay. Окей. Хорошо. ну вот смотри, uh, тут тоже такая интересная вещь, как бы. Если вернуться к теме медиа, сегодня ни один стартап не может жить вообще без продвижения. И зачастую вот, ну, лично ко мне прилетают такие запросы, сколько нам надо тратить на маркетинг вообще. Желательно взять очень много денег и сразу куда-то их закинуть, там, например, в продвижение. Потом желательно в сайт, и чем дороже, тем лучше взять какого-нибудь разработчика дорогого, потом поменять бренд, потом еще что-то. Да, и в итоге это не сработало. А почему не сработало? Деньги потратили, стартап, стартап не взлетел и вроде как на маркетинг. Да? Вот, допустим, вот есть начинающий какой-то проект, да, там есть стартап, и вот скажи, пожалуйста, твое мнение, когда нужно начинать вот это продвижение, пиар, либо давать какую-то рекламу, знакомить клиента с продуктом, на стадии идеи? И какие риски. Если там за, вот зачастую, вот как, например, есть известный кейс дропбокса, который там просто снял видео-визитку, выложил в YouTube, получили там колоссальное количество подписчиков, мы хотим ваш продукт, и все. И э, начали разработку, и после этого они вышли действительно на классные показатели. А, есть другие примеры, что подожди, давай вот сначала мы сделаем прототип, и тогда вот параллельно делается такой качественный пиар а на параллели с пиаром идут переговоры с инвестором. Инвестор такой думает, смотри, какой популярный проект, ага, давай цену поднимем. Ну, то есть это тоже специальная технология работы, продвижения стартапа. Есть там еще истории, когда, например, это просто мобильное приложение, и начинает вкладываться в трафик, смотрят аналитические системы, что сейчас в тренде, начинают разрабатывать то, что там дает, например, сенсор там аналитическая система, что вот, вот сейчас разукраски, значит, будем делать разукраску, значит, трафик будем закупать. Значит, там будем делать вот такие-то вещи. Вот скажи твое мнение и так немножечко поделись вот этим секретом, когда же начинать то самое э, продвижение, работу, именно выхода на аудиторию широкую, через медиа, какие каналы вот, э, и на какой стадии, что самое главное. До прототипа не выходить, и, потому что если фейл, то громко падать, да? вот. Или все-таки как? Depends. Как бы, ну, нет такого понятия, как вот, «когда правильно начинать». Нет никакого секрета. Все зависит, во-первых, от рынка, все зависит от стадии стартапа, все зависит от цель цель ты преследуешь. Если ты хочешь проверить какую-то гипотезу, да, например, все хотят заказывать генетические тесты, всем это нужно. Люди готовы за это заплатить. Кстати, очень классный кейс – генетические тесты. Это же как это упаковать на рынок, еще продвинуть медиа, еще и донести. Очень просто. А делаешь sign пейдж page на Wix за 10 минут. То есть делаешь обычную а, посадочную страничку? Да, обычный лендинг пейдж такой. Uh -huh. а, минимум дизайн 10 минут, а, натаскивая всякие разные такие штуки. На Wix ты можешь просто, может, просто ну, компоненты, как графический редактор. Ну, то есть Создаешь любой страницу. Люб, любой человек без скиллов программирования Вообще. на Виксе может за 10 минут сделать маленький сайт. Да. Okay. А, кнопка email, uh -huh. большая кнопка sign up. Подписаться. Да. Mm -hmm. а, и хопа запустил. А, сделать какой-нибудь кампейн в Фейсбуке, так, потратив на него, там, ну, долларов двести. Ну, то есть, сделаем такую небольшую рекламную кампанию. Да. Бюджетно. Используя какие-нибудь киберс, которые там подходит под то, то что ты делаешь. ключевые слова, да. которые… И конкретные. ты проверяешь, сколько тебе стоит каждый юзер, который приходит тебе на сайт и делает этот сайнап. И так ты узнаешь, насколько а, вещь, которую ты делаешь, может быть популярна. А, то есть э, это такой э, ну, простой практический способ тестирования гипотезы продукта, понравится, не понравится, сделал лендинг, запустили компанию бюджетно абсолютно за 200 долларов, получили обратную связь от клиентов, и вся компания стоила 10 минут плюс 200 долларов. Правильно понимаю, да? Окей. Uh, okay. Это начало. Это начало. Uh, как бы это может быть разные статьи, может разные гипотезы. Uh, можно, кстати, гипотезы проверять uh, вне от основного продукта. Да? То есть, может, как бы, у тебя есть какая-то идея, и ты думаешь, что за нее люди будут платить. Uh, ты не знаешь, вписывается ли она в, в то, что ты делаешь или нет. Например, вот мы так бы делали, когда мы думали о pivot. Uh, у нас был такой кейс, что мы запустили, мы делали сначала маркетплейс для генетических тестов. То есть, с одной стороны, у тебя есть… Uh, пациент-доктор, который должен заказать генетический тест, с другой стороны у тебя есть лаборатория, которая дает эти генетические тесты, давайте коннектим друг с другом. Ну, я немножко по, по терминологии, да, то есть marketplace — это некий сайт, который объединяет в себе там, всех участников какой-то там сферы или отрасли. В данном случае мы говорим о, о тесте, там, о генетическом тесте, соответственно, это две стороны, как заказчики, так, так и исполнители. Да? Да, можно ввести как Uber, как это marketplace для да, такси. Uber, да. Типа С одной стороны есть те, которые нужно куда-то уехать, с другой стороны есть таксисты. Так. А у нас есть, такой стороны, пациент, с другой стороны есть лаборатории, которые делают, нужно между ними соединять. соединить. А это, да. это отлично работало в Израиле, в какой-то момент, когда мы запустили в Штатах, мы поняли, что это не очень работает. Очень маленький поток. Как мы это поняли, анализируя те кейсы, которые да, заказывали через нас через наш в Штатах, это было очень-очень-очень редкие тесты, на которые практически невозможно было найти. Даже мы не могли найти лаборатории, которые делали эти тесты. Um, и мы как бы, обсуждали всякие разные развития событий, и одна из них была взять uh, этот marketplace как uh, часть большого, большой платформы, которая позволяет себе uh, менеджерить весь, весь процесс генетического теста, то есть от стадии, какой генетический тест вообще заказывать. В какой лаборатории, сколько он будет стоить, потом присоединиться, допустим, к DHL, чтобы он брал твою кровь и отправлял ее в лабораторию. Uh -huh. То есть дать больнице целиком полностью весь солюша. И можно было, как ну, есть разные всяких стадий. Можно было все дело построить, потом попробовать продать. И, наверное, это стоило бы очень много денег. То, что мы сделали, мы решили просто сделать лендинг-пейдж. Uh, Которой мы типа поясли туда лого, что это HIPPO compliance, HIPO compliance это uh, такая тема, что как будто у нас есть все IT, секьюрити, верификации и так далее, uh, сделали какое-то фейковое имя, uh, добавили туда sign up, uh, регистрацию с кредитной карточкой. Uh -huh. Тоже, кстати, через WIX все. Uh, и выпустили: это слали. Это... У нас был такой мейлинг-лист, который мы купили за 50 долларов uh, это, всяких это, разных это, это, врачей. Если спросить, это законно. Ну, мы, мы, же, мы же не брали никаких, -то, а, то есть, по, так, по факту мы не брали связь. ни пеймента, ничего, не брали, мы, мы, просто просто мы просто смотрели, сколько людей а, конвертнется из нашего мейлинг-листа в signup, в вставление кредитной карточки, uh -huh. и сколько, когда мы им напишем э, ему follow-up email, сколько на она действительно не ответит. То есть э, я переведу на всякий случай, то есть это делается email-рассылка по адресам, где потом анализируется сколько из них перевелось в реальных покупателей, просто подписчиков, тех, кто реально заплатил деньги и заказал, сделал заказ. Да, и так мы узнали, что, из, э, допустим, у нас был мейлинг-лист 2000 человек, 2000 uh -huh. докторов в области генетики. Из них конвертнулось 15%. Это по вашим данным Это было круто Это очень круто. Это было очень круто. Если мы делаем рассылку, например, какой процент обычно в среднем? Не больше 5%. Ну, то есть 5,15%. Удачный кампейн в Фейсбуке на sign up landing page – это не больше 4-4%. Uh, ну, мы еще вернемся к теме медиа, но хочется вот еще такую вещь спросить, да, потому что uh, в нашей культуре не принято считать, что фейл – это хорошо, и все стараются этот фейл как-то там скрыть, там не показать и так далее. Да? Тем не менее, там, в других странах, так как в США, наоборот, даже там Night проводят очень популярным да это ли. дело, в Израиле тоже, да, участник. Вот как раз сейчас и спрошу-то. Вот, на самом деле, ошибка, э, ошибка за ошибкой формирует экспертизу человека да, и усиливает, усиливают это, и это хорошо. Вот. И очень хочется вот узнать, скажи, пожалуйста, твой самый большой фейл? такое. И как, как решение ты нашел solution или, или просто ушел и потом снова нашел fail. Вот самый запоминающийся, который случился. И в том числе, если можно привязать к медиа, потому что бывают, случаются такие случаи, когда мы заявили, мы сейчас сделаем крутой проект, все взлетит. Например, лендинг сделали, доктора ответили, запустились, оп, не сработал деньги потратили, а уже сворачиваться надо. То есть начинаешь смотреть, а там ничего нет. Были ли такие случаи? Вот твой самый большой fail. И если был медийный, то как измениться Единого фейла выходили? Фейл, um, я вижу. Да нет, есть очень много, на самом деле, фейлов. Uh, я очень люблю фейлы. Uh, мне очень нравится Черчилль, у него есть такой клоут, uh, что uh, успех — это умение двигаться от одного фейла к другому очень быстро. Uh, как бы, ну, я, я лично очень верю в фейлы, я очень верю в то, что их надо рассказывать, потому что это уроки. Уроки для тебя, уроки для других. Если кто-то может подчеркнуть для себя что-то из моего фейла, я буду только рад, потому что в целом мой environment будет намного лучше. Эм, медийный фейл, который у меня был совершенно недавно, эм, у нас э, Android Academy, она как бы, она очень быстро развивается. О, больше, через тысячи людей, четыре страны, э, требует очень много внимания, очень много... Э, ресурсов, у нас отличные команды, в каждой стране просто есть вау, ребята. И не так давно в Израиле мы очень хотели привести одного очень-очень очень крутого дядю, который один из основателей андроида. Прям вау. Чтобы вы поняли, этого человека я хантил где-то года три, наверное, пытался его уговорить приехать. И он согласился неожиданным образом. То есть человек летел на 2-4 часа в Израиль. То есть 16 часов туда, 16 часов обратно из Сан-Франциско. И для нас было типа, что вот мы вот только запостим этот ивент, и он там просто в считанные часы будет солдат. У нас, как бы обычно так происходит. Как бы Ивенты, которые обычные, они там собираются в течение пару дней. и Ивенты, где мы привозим каких-то пересобных гостей, либо я делал какую-то лекцию, они солдаут в течение пару часов. Я постию этот ивент. Я думаю, ну, не нужно будет делать никаких там промоушен, ну, там, типа, отошлем все дела. И я даже не смотрел. Запостил я это вечером, часов в 7 вечера. И утром я просыпаюсь, с полной верстью, что уже давно-давно солдаут. -давно Сейчас я открою, там посмотрю, все дела. Открывай, а там даже половины нет. Эм, при том, при том, что э, как бы мы сняли очень большое помещение, потому что мы думали, что sold out, Там было помещение на э, но. Наше счастье, оно можно было конфигурировать. То есть либо можно Да, 3... можно было сказать да, на в половину. То есть либо 400 человек, либо 800, <свят> а, а там половина от 400. <свят> и, и это такое типа. Подожди, что-то тут не так. <свят> как вообще с этим происходить? Ну, то есть, как первый порыв был, нужно там быстро это все дело запиарить, запиарить постить, мейлинг-листы и все, что хочешь, форумы и все такое. И мы не могу понять, почему мы не добираем. Просто как бы оно постится, причем это обычный эвент, они закрываются очень-очень быстро. Так факап был в том, что а, мы сняли помещение, да, очень большое, но в месте, куда никто не хотел ехать. А, это такой не очень благополучный район. А, и куда просто, вот ну, обычно, как в ну, тель все люди ездят на электронных скутерах. А, и все тель а в основном все разработчики живут в или вокруг они просто были не готовы туда ехать. И нам взяло это где-то недели-полторы понять. Естественно, потому что было поздно. Люди просто открыто говорили, типа, ну, очень классно, но мы просто не поедем. Ну, типа, я не буду нам оставлять свой скутер, его обязательно украдут или тогда и тому подобное. В конце мы сделали ивент, где у нас получилось около 300-350 человек, но далеко не 800. Далеко не то что. Ну и урок какой? Если брать как урок, что делать? Не быть надеянным и Спросить у аудитории, что Ну что да, типа, было, а, наверное, не проводить эксперименты на снова местах в э, лучше со проверять, да. Лучше проверять. Вот, и кстати, вот когда ты сказал про этот интересный фейл, э, ну, сейчас Пасха, скоро много праздников разных, религиозных. И вот, э, сейчас Песах. Да, вот, да, я тоже... вот ну, приходится отмечать, поскольку, когда друзья международные, праздников как бы много на самом деле. Вот, тем не менее, есть в твоем реноме такое слово, называется евангелист. Вот, евангелист, андроид, евангелист. Вот, объясни, пожалуйста, простым языком, что это такое вообще. Я очень легко могу убедить человека, почему андроид лучше, чем айфон. Но это на самом деле, это как бы смешно. Кто тебя посвятил в эту веру? Я очень на время любил технологию, во имя технологии. Наверное, это самая большая ошибка стартаписта, которая только может быть. Когда ты влюбляешься в технологию, это типа когда влюбляешься в solution, нежели в проблемы, которые он решает. То же самое с Android. Я очень был влюблен в платформу. Мой первый опыт был построение по Exciting Gifts, мой первый стартап, это был мой первый опыт делания приложения на Android. То есть вот эти подарки, которые вот. Да, это было типа это... через приложение. Далекий 2009 mm -hmm. год, тогда еще Android было просто ого-го-го-го, <laughs> и для меня это была технология, которая вау. Это даже было больше не то, что технология, это было, что Apple это Evil Empire. Ну, есть такая у программистов, типа, что это... Star Wars, дьявольская какая-то, да? Так империя интересно. зла. Mm -hmm. Да, Apple это Империя зла, а Google это такие хорошие ребята, которые пытаются нести свет. Mm -hmm. а, поэтому для меня был как бы Android такой, mm -hmm. типа, mm -hmm. это такой, типа... Это, это была система, нужно понимать. Если У кого-нибудь был Android в 2009 году? это был кошмар, это был тихий кошмар, это был телефон чисто для программиста, который вот хотел поиграться с чем-то, и это выглядело соответствующе. то есть как бы это была очень кривая, уродливая система. Uh, не тот андроид красивый, который существует сегодня, тогда это было очень-очень плохо. Uh, но мне нравилась сама идея. сама идея, как бы это было, как вот uh, troublemakers, хулиганы. Uh -huh. Это быть хулиганом среди всех этих фонистов, которые ходят и показывают свой фон. Uh, оттуда родился евангелизм, оттуда родилась любовь к технологии. И я просто начал это развивать. Uh, евангелизм — это скорее, uh, что я помогаю людям uh, это не то, что они в андроиде, в это, скорее, в попадания а, попадание в IT, в открывание дверей а, для людей, у которых, может быть, без меня, или, точнее, без Android Академии не ну, будет такой не возможности. Это здорово. Это а, я помню такой момент, когда еще только Андроид Академия начиналась в а, К нам пришли ребята, которые заплатили очень много денег а, другой компании, которая занималась, а у нас курсы все бесплатные. А, Которая компания занималась вот, всякими этими курсами, они взяли кучу огромных денег, и они к нам пришли и что мы ничего не поняли оттуда, а вот тут, наконец, мы что-то понимаем. Может, потому что это с душой, ценности такие, да, вот. То есть, евангелизм — это люди, которые в технологии живут. За да? идею. За идею, и, наверное, за деньги ты не купишь, да. Ну, и вот сразу проблемный тебе вопрос, да, опять возвращаясь к контенту, к медиа. Сегодня настолько быстро меняются носители, вот мы даже затронули телефон, да, там был кнопочный, стал там такой экран, там сегодня появились соцсети, там еще что-нибудь. Вот по-твоему, говорят, там клиповое мышление, да, человек быстро кликает на там то-то, то-то. Вот твое тоже это интересно мнение, экспертиза, какой тип контента вот сейчас работает. Да? Сейчас вот все идут в видео, снимают всем, чем можно. Внутри телефона уже тоже много чего встроено. Если мы говорим там про мобильные приложения, они тоже по-своему там трансформируются. Есть мобильные версии сайта, есть уже адаптивная верстка, еще когда-то там не было. Контент остается контентом. И как же вот этому стартапу, да, лендинг-пейдж, понятно, там уже шаблончик, уже более-менее ты в этот шаблон там понимаешь какой текст какой длины что куда вставить но тем не менее вот самая такая вот твоя может быть лучшая какая-то компания либо пример поста или еще чего-то который стал там мегавиральным мега крутым и то что сейчас работает какие тренды тенденции в этом смысле я бы не сказал бы тенденции я бы назвал что есть челлендж такой Челлендж — делать что-то, что не отрывает тебя от э, твоего day-by-day. Day. То есть, оно, что оно вписывается в то, что ты делаешь постоянно. Эм... Вот как зацепиться Количество, количество юзеров, э, engagement в Facebook уменьшается. Они постоянно борются с тем, что э, есть уплыв, как бы, ну, есть э, engagement. Ну, то есть, э, они уходят э, из Facebook куда-то, куда? Потому что это интервью, то, что ты занимаешься day-by-day. Day. А все остальные приложения, которые... Э, комплименты к тому, что ты занимаешься, даже они вписываются в твоё. То, есть... то есть то, что не вписывается в твой э, ежедневный какой-то график, да, оно отпадает. И Facebook не попадает ежедневный график? Эм, ну, когда, может быть, я нахожусь в туалете. Что такое? Так, окей. Смешно. Нет, на самом деле очень классический пример это YouTube. YouTube его главный conversion — это когда послать тебе нотификацию с видео, которое понравится тебе. Это uh, personal tailored content, во время, когда оно удобно тебе. То есть это um, понять временные рамки, когда тебе что-то послать, то есть my likelihood, какой likelihood того, что ты этого откроешь. Uh, утром, днем, вечером и так далее. Понять твой паттерн Это мы поведения. опять возвращаемся к теме того, что сейчас э, система и интернет построены таким образом, что зачастую люди думают, что... Вот что-то попадается случайно, да, либо это тенденция. На самом деле они сами формируют свое окружение, тот контент, который к ним приходит, и система, проанализировав какие-то запросы, подтягивает всю ту информацию, все то окружение, которое он смотрел там, на протяжении какого-то времени. А здесь вот э, такой тоже интересный вопрос. Получается, YouTube анализирует эти потребности и подтягивает тот контент, который человек недавно смотрел. А, недавно один из спикеров на конференции сказал о том, что многие компании этим спекулируют То есть сегодня можно формировать вкусы людей, понимая, что вот ему нравится вот это, вот это И подкидывать, например, какую-то информацию, ту, которая выгодна, там, YouTube, например да, Чтобы вот он посмотрел по своим там, интересам больше вот это, чем вот это А вот это как? Ну, зарабатывать всем же надо Ну, как бы, а что в этом плохого? То есть, как бы... Я формирую контент, если он онлайн с твоими интересами, то почему бы нет? Это такой win-win ситуация. А здесь нет такого момента, что человек в какой-то какой момент не имеет права выбора или мысли. Да? Вот ему кажется, что то, что он видит, это знак, судьба, там, или потянулось случайно, а не... и начинает в это верить, например, что вот если там жизнь боль, то у всего окружение жизнь боль. Или, например, наоборот, позитив, вот, у всех все хорошо и не видит другой части. Нету тут такого перекоса вот, в подаче вот этого информационного потока э, и момента что за человека решают одна из э, причин почему так гновят facebook это потому что он создает эти вот локальные инвайменты вокруг тебя mm -hmm. э, и не позволяет контенту который отличается от того что ты любишь э, э, поникнуть внутри твоих как бы твоего mm -hmm. фида то есть, ну, банально ты думаешь, что вот весь твой фид, он вот такой вот, да, из людей, там, не знаю, атишники, ну, все есть, такие здоровые вот такая, и так далее. И... и ты не видишь всех остальных, которые не существуют рядом, но просто из-за того, что твой personal tailor контент уже за... То есть э, алгоритм построен таким образом, что все твое окружение, оно сформировано вокруг только тех интересов, которые вокруг тебя, ты других не видишь и думаешь, что других нет. Именно. Очень Это сильно. одна из, из проблем, в которой люди все больше и больше оставляют Facebook, потому что он получается очень biased. Куда идут? Окей, Facebook нет, Фейсб... зло, условно, куда а, идут? В Америке очень большой тренд, что люди переходят на Twitter, mm -hmm. э, становятся все более и более популярны. Как раз очень интересная тема, что Facebook engagement раст... э, падает, у Twitter он поднимается. То есть, вовлечение идет в Twitter. Почему? Потому что видит больше контента, видит независимые разные вещи? А, не то, что больше контента. Контента много и там, и там. А что в Твиттере он менее, менее тейлорит того, что ты делаешь. А или твоему окружению, то есть не позволяет видеть более различные точки мнения. То есть, такие, ясно, чем... то есть не под тебя, под твои запросы, а вообще разные моменты. да? Окей, все-таки вернусь к формату контента. Вот какой должен прийти месседж или статья, либо там пост, чтобы Йонатан сказал, вау, это классная работа медищика, это крутой пиарщик. Вот скажи, может либо пример, либо кейс. Что бы ты посоветовал, как создавать сегодня там либо пост? бы вот инфоповод такой, который вот цепляет и вот на мир желательно. Um, есть такое выражение сделать видео, которое понравится всем, это видео, которое не нравится никому. Ну типа это такой average person его не существует. Вот нет. Um, один из ярких очень примеров, который мне прям очень очень понравился, есть фильм называется экстаз. Экстаз так и называется. Да, так Переводить называется. Он французский фильм, даже не французский, а бельгийский. Uh, советую всем посмотреть, посмотреть, скрывает мозг. Просто скрывает мозг. Uh, как я этот фильм посмотрел? Я вообще фильмы практически не смотрю. Ну, просто у меня нет времени. Я прям вот единственный момент, когда я смотрю фильмы, это когда вот у меня уже все, меня клинит. где день так раз в месяц я позволяю себе какие-нибудь там час. Uh, и этот фильм я посмотрел. Почему? Как это произошло? Uh, в фильме есть клип uh, начала. Uh, Безумный танец, очень клевый, очень красивый снят. И что ребята сделали, вместо того, чтобы выпускать обычный трейлер к фильму там, со всеми делами, делами, попробовать тебя твикнуть, чтобы ты его посмотрел, они сделали ты танец. И он так завораживает, что ты хочешь посмотреть весь фильм. Фильм реально, кстати, очень клевый. Взрывает мозг, но не для всех точно не для детей 18 лет. Ну, ты зацепил танец, какой-то нестандартный подход, и вот это не до конца, недосказанность какая-то. Во-первых, да? я досмотрел танец до конца, это 5 mm -hmm. минут, mm -hmm. очень длинный, я реально досмотрел до конца. То есть это был контент, который прям мне был вау, и он мне был настолько вау, что я посмотрел весь остальной фильм. А что ты, окей, ну, танец, фильм понятно, там люди цепляют впечатлениями, эмоциями. А если это касается продукта, и ты понимаешь, что ты... Э если раньше, там, допустим, информационное пространство, ну у кого, скажем, канал коммуникации есть, тот, собственно говоря, и побеждал. То сегодня идет такое перенасыщение всем, а ты тут выходишь с новым продуктом, и тебе надо, чтобы вот он как-то выделялся. Вот что сейчас работает э, вот на 100%, вот Как готовить э, тот же лендинг, да, писать текст, или что там такого сделать, чтобы вот тебя заметили? И самое, что интересно, как вот на инвестору на радар попасть? Сделать хороший продукт. А, я не шучу. На самом деле, как бы это, это смешно, а, это как бы шутка, но это правда. А, сделать что-то из ран входящего, либо ты как бы возьми, взять какого-нибудь креативщика, который сделает тебе супер-пупер-вау. А, вопрос, попадет ли это тут или двое или трое, которая тебе нужна? Либо это просто сделать вау, будет куча шеринга, но при этом ноль аруая. Это uh, right, uh, uh, да. инвестиций в рекламу. То есть, например, какие-нибудь сайнапы или люди, которые регистрируются. Uh -huh. um, в компании, в которой я сейчас uh, работаю, называется Monday. Uh, это очень интересный тул, uh, супер-пупер-простой. Это project management tool для, Jira для uh, то есть простых людей. это сервис для управления проектами? Да, uh -huh. сервис для управления проектами. Губра Excel очень умный. Uh -huh. um, его маркетинг работает... Uh, Топ channel acquisition это Instagram. Самый крутой канал это Инстаграм сейчас. Да, самый, самый крутой канал по получению юзеров это Инстаграм. Хорошо, окей. Как Excel, это получилось? Excel, Instagram. Uh, да, Excel, Инстаграм. Как это работает вместе? Uh, оказывается, очень просто. Uh, клиенты uh, это простые люди, uh, которые ищут простые какие-то тулы. То есть они даже не ищут, они не знают, что они ищут. Они не знают, что есть мандой. Да, про по, как быть, выделяться на фоне других. А, но у них есть определенная боль, да, боль управления проектами. А, наверное, они пользуются каким-нибудь Excel, либо, может быть, они пользуются GIRA и страдают, или какой-нибудь Осаной. А, например, ты работник компании Boeing, A Real Life Story. Ты работник компании Boeing... Ну, это а, реальная история, ты... Да, ты да. сидишь. А, ты Я сидишь где-то и листаешь свой Instagram. А, в какой-то момент... Uh, и у тебя болит. У тебя болит сзади, что вот, блин, Excel, там очень много всего и куча деталей от этого самолета. И огромная ответственность тебе, ну, потому что Боинг. Uh -huh. uh, листаешь, не ставишь и тут ты видишь рекламу. Uh, она у очень простая. Monday.com, они просто, они... Uh, uh, есть очень много разных вариаций этой рекламы. Uh, одна из очень классных рабочих рекламных, это где у тебя две колонки. дата, uh, due date. И статус, там, типа, done, waiting и так далее, они, типа, соединяются в одну, и получается такой deadline, и он тебе дает там автоматические напоминания и так далее. Это одна из самых, это такое коротенькое очень видео, так, на 4 еще секунды. Раз, еще раз помедленнее, еще раз, два квадратика. То есть, это ну, две уже. колонки. То есть две колонки. Так, одна одной. due date, это ну, когда то, я то, должен то, закончить так. свой таск. Так. Вторая – это статус этого а, таска. И видео, что где вот это, типа, ты пишешь таск, у тебя вот это due date, Uh -huh. uh, и статусы, и они объединяются в, в одну колонку, uh, которая называется Deadline. Типа, когда я должен закончиться этот таск. И все. Это все видео. И Monday.com. Uh, это видео дало себе сам, один из самых больших конверженов uh, на Paying Users. Чтобы заходит, то есть это простота и, наверное, та самая боль. А почему не поставили там, например, success, ну типа комплиты, да, там выполнена функция. А он превращается там в зелененькую штучку потом, а, ну, типа потом в дан такой. То есть попал в дедлайн, Да, ключевой. типа дедлайн есть... закончился, да, ну, у тебя такое зелененькое, все хорошо. Есть, вы, Крутой тул, вы... давай я попробую. То есть, вы вынесли самую болеющую боль прям вот в самое бо... сообщение. Одну из болей, которым мы думаем, что они, как бы, сильно кому-то больно. А, и это превратился в sign up, то есть человек подошел на наш сайт, посмотрел, зарегистрировался. Um, и дальше это уже его как бы саб-контекст. Uh, как получила компания Boeing из пару тысяч работников превратилась в клиент командой uh, что началось с одного человека, которому этот тул понравился, он использовал в личному пользованию. И Ему это так понравилось, что он начал привел всю свою команду. Uh, этой команда себе понравилось, что они сделали весь департмент. Этот департмент так понравилось, что они пришли к своему... Слушай, очень напоминает баунти сервис, знаешь, вот в блокчейне есть такой, да, то есть ты пореком... это платно было, это рекомендация «приведи друга» или это, это сарафанное Нет. радио? Нет, это сарафанное все. радио, когда у тебя есть хороший продукт, okay. когда он решает действительно uh, этот продукт-маркет-фид и понять твоего клиента, когда он решает чью-то боль реально. и реально это решает, это uh, уже unstoppable. Интересно. Слушай, ну вот смотри, еще такие интересные вещи есть. Вроде бы там, вот говоришь, простые такие, там Excel решили боль, проект, все такое. Ну, работаю в маркетинге, естественно, для того, чтобы быть в тонусе, сегодня уже недостаточно там просто образования. Да, сегодня вообще понятие образования размывается, оно бесконечное. Ты должен постоянно прокачиваться, смотреть, учиться и так далее. Вот скажи, пожалуйста, у тебя у самого академия есть вообще, академия андроид, с ума сойти, в Тель-Авиве, в Минске постоянно прирастают люди. Ты очень много отдаешь, да, учишь. А где ты учишься сам? Вот как ты отслеживаешь те самые тренды, а в коммуникациях, что сегодня сработают вот эти две кнопки, да, или там классный продукт, или вот в, в твоей теме. Где ты берешь эти тренды? Кого ты читаешь? Кого ты смотришь? Смотришь ли ты медиа какие-то, которые ты можешь порекомендовать? Вот как ты развиваешься сам? Ну вот я, 5 секунд, пример, да. Например, я, наверное, мало читаю медиа, я скорее подписана на лидеров мнений, там, опять-таки в разных соцсетях, там, LinkedIn — это исключительно профессиональная история, если мне там хочется немножечко желтого, там, желтой прессы, я иду в Facebook, но, тем не менее, там тоже очень много из комьюнити разных, комьюнити больше в Facebook профессиональные, которые печатаются, ну и, конечно, мировые издания уже таких э, технические, где интересно что-то почитать. ну и мировые медиа. Вот <свят> что ты делаешь с этим вот. всем? Эм... Важно сказать, что я не закончил школу. <свят> <свят> Класс. <свят> То есть вот посмотрите на этого человека, да, это вот как раз тема статьи нашего нашего ресурса The Heroes, когда человек делает что-то и герои среди нас, да, вот получает миллионы выгнали... инвестиций, инвестор делает свой бизнес. Меня выгнали из школы, потому что я играл в компьютерной компьютерные ну, я закончил университет. Мы на самом деле живем в времена, когда знания они вот, вот просто на уровне протянутой руки. Сегодня огромное количество курсов. Любую вещь мы с тобой общались заранее любую вещь, любую вещь сегодня можно найти в интернете. Даже те же самые курсы Стэнфорда. Ты хочешь получить MBA в Стэнфорде? ты можешь просто взять это онлайн все те же самые курсы все те же самые преподаватели даже с домашним задания могут быть тебе и ты как бы можешь в этом поучаствовать что конкретно делаю я я думаю что мне очень повезло что я живу в Израиле и у меня была такая возможность поучаствовать в акселераторе даже не акселератор это программа в университете называется ZEL ZEL Entrepreneurship Program где целый год ты строишь стартап еще с двумя с двадцатью другими студентами и тебе дают Топовых э, менторов, которые слэш-инвесторы, которые тебя просто каждый день говорят, что не так. А, и это было очень-очень круто. И, наверное, это, э, <соединяя> именно посыл: что не так каждый день, что не так? <соединя> у нас был раз в неделю, э, был пичинг. Э, не просто пичинг, а где ты выстраиваешь, прям вот выходишь, рассказываешь стартап на какой-то определенной этапе, и тебе говорят, чувак. Все плохо. <с> <с> и ты идешь делать даже домашнее задание. А, с одной стороны, это было очень фрустрайтинг, потому что тебе как бы каждый день говорят, что, что в чем-то очень плохо. Да? Mm -hmm. А с другой стороны, а, ты понимаешь, что не так. А, ты выстраиваешь отношения с этими ребятами, потому что начинаешь спрашивать, а что не так, а как сделать по-другому. А, и вокруг тебя формируется такой а, живой аваримент из людей, которые действительно понимают это. А, действительно, сделали это, действительно... А, то есть это вопрос создавания экосистемы. Вся экосистема в Израиле она позволяет, а, то есть Facebook, весь мой фид — это не кошечки-собачки. А, это э, стартапы, это идеи, это а, какие-то дискуссии, кто с кем, кто, кто почему. Немножко политики в Израиле, как всегда как без этого. И очень много всяких разных про стартапы, которые кто что открыл, кто что сделал, кто кого купил, почему, что и где и как. И плавая во всем этом, ты волей-неволей, как бы даже пассивно, ты как бы всаживаешь этот контент. Медиа, читаешь какие-нибудь? Отчет, ну, например, приведу, ну, грамотный инвестор, ну, может быть, я ошибаюсь, ты меня поправь. Как правило, смотрит разные отчеты, ресурсы о поглощении слияния, да? смотреть, в какую тему кто кто инвестирует там. График Гартнера. Мы смотрим технологии, где находится сейчас. И если приходит стартап, ты плюс-минус понимаешь, насколько это востребовано в мире. Что читаешь, что смотришь, такой must-have? Твиттер. Твиттер. Твиттер фактически бы... выводит на все, что нужно. Если правильно? честно, я подписан на Business Insider, на CBS Insider, uh -huh. но единственное, что с этим происходит, это просто количество неоткрытых мейлинг-листов в моем Gmail. То есть фактически не читаешь, а читаешь твиттер, правильно? Uh, понимаю? Да, я читаю твиттер uh, людей, которые как бы, которые в этом, да, то есть банальный твиттер Андриса Норовец, и ты уже знаешь, какие стартапы в их портфолио. Новый вопрос у меня возник прямо вот в этой теме, да? когда запускаешь опять-таки там любую платформу, неважно там медийную или просто по продукту, сайт и так далее, есть такое понятие, да? если тебя нет в интернете, тебя нет в бизнесе, вот скажи мне тот канал по твоему мнению, в котором, если тебя нет, то тебя нет вообще в инфраструктуре, в IT, в, в пространстве, в аудитории. Как стартап или как человек? И так, и так. Как стартап. Um, какие, вот прям, если тебя нет в этих каналах, значит тебя нет, тебя не знают. Смотря где твой рынок. Штаты. Твиттер. Uh, uh, то есть, uh, в принципе, лендинг и твиттер, правильно, по большому счету? Uh, да, ну очень много сегодня происходит. Фейсбук uh, позиционируется как более личное пространство для меня, то есть он uh, это бренд больше про персону, про личный бренд uh, такой, uh, Да, твиттер uh, это более такой uh, uh, professional-oriented field на который ты можешь подписаться, но не обязательно быть друзьями, с mm -hmm. а, какими-то людьми, которые там, opinion leaders, uh, в LinkedIn области. в этом смысле нет? Um, Old school? Да, такое. Немножко старматинки, понятно. LinkedIn это как бы отличная для кто ищет работу, но совершенно в плане конверсиона контента прям ни о чем. То есть это Twitter, хорошо. Классную тему тоже затронул, потому что в медиа есть такая вещь, что стартап, когда начинает вырастать, а, начинается другая проблема, да, вот кого дальше двигать, там, себя как фаундера, да, личный бренд выстраивать, или все-таки отходить в сторону и двигать бренд своего стартапа. Ой, это, это вообще целая отдельная история. Я, на самом деле, не очень люблю компании, где компания – это ее SEO. Вот, кстати, часто, вот в LinkedIn, например, 50 тысяч подписчиков, там, CEO конкретно. Вроде Ам... как он пишет, а это не он, за него пиарщик текст Но готовит. Но это проблема для компании. Почему это проблема для компании? Потому что… Um, это значит, что у компании кэп uh, в зависимости от времени ее CEO. Uh, то есть это не компания людей, в работают, которые придумывают, генерируют идеи, умеют mm -hmm. ее развивать. Это компания SEO, которая говорит всем, что делать. А это проблема. Okay. Это, это определенный uh, барьер в развитии компании. То есть если SEO занимается сам пиаром и пиарит в большей степени себя, то это дает понять, что компания будет двигаться только авторитарно под его политикой, правильно? Это значит, что в компании будет много проблем, связанных с ее ростом, связанных с эго, связанных с выстраиванием команд, каких-то личных э, развитий и так далее. То есть это интересно. Окей, хорошо, но тем не менее зачастую есть другая ситуация, когда наоборот личный бренд вот там Йонатан скажет, ребят, это классный стартап, да, то есть есть какая-то рекомендация или там тебе верят в то, что ты классный эксперт. Вот где вот этот баланс между тем, чтобы тебя не воспринимали как авторитарного человека, который давит на проект, да, и как вот амбассадора бренда, да, такого посла бренда, который вот действительно несет какую-то там ценность. Личный бренд он важен, нужен или все? все-таки лучше уйти как-то чуть в сторону. Um, я думаю, есть экспертиза и есть э, э, сделал это, потому что я сказал». Э, немножко разные вещи. Ну, как бы экспертиза — это ты даешь свое мнение, но оно как бы пассивное. То есть ты можешь его взять э, что-то с ним сделать, а можешь его не взять. Твой… Э, как бы, ну, это твое решение. Я могу прийти и сказать, о, классный стартап, uh -huh. а, при этом я могу целиком быть полностью неправ, ну, как бы со статус своего какой-то там, своей какой экспертизы или своего какого-то экспириенса или моего бэкграунда, я могу либо ошибаться, либо быть неправ, и, как бы, но прислушаться к этому или нет, это классно. Это как бы, это твое мнение. А в компании, когда приходит Сио и говорит, вот, вот это правильно, а вот это нет, это проблема. Потому что это не остается всем остальным место для размышления, для думания, для спрашивания «а почему. И очень часто важно, именно вот это почему, оно порождает по себе очень много позитивных вещей. Почему мы делаем то, что мы делаем? А правильно ли мы это делаем? А может быть, можно сделать немножко по-другому, и это будет лучше намного. Да, ну, вот иногда бывает, возникает такой момент, когда все равно кто-то должен принять решение чтобы вот этих «почему» не стало слишком много в какой-то момент, и вот все равно какое-то мнение финальное, там, э, давайте вот двигаться так, и брать ответственность в конце концов, и решать, вот, что мы вот идем вот так. Um, опять же, тут же можно сделать, э, что SEO может принять решение за других, сказать, выслушать там все мнения, mm -hmm. Петя, Васи Саша, Даши сказать, я вас всех послушал, вот вам мое решение. Так. А с другой стороны, CEO может быть человек человек который, который будет… Э, в вас сюда сашу давайте им ответственность возможно ребята давайте вы должны принять решение у вас есть время до конца Супер. До конца этого дня а, и это как Придите бы с это решение оно ваше а, очень часто есть такое выражение на английском own the why а, да то есть как бы ты ты Переведи а, свой, свой... А, Ну, типа а, быть о как это перевести на русский а, Wind, как ветер? владеть нет why why, why? владеть а, почему да, владеть, да то есть почему? как бы mm -hmm. а, ты не просто спрашиваешь, почему это, ты начинаешь, как ты делаешь ресерч. Ты должен они... понять, как это на то самом деле. Не, не ради почему, ради почему, а реально разобраться в... Не быть антагонистом, который просто закапывает какие-то определенные вещи. Ты спросил, почему, задал правильно, ну опять же, гипотеза, да, типа, почему мы это делаем, то, что мы делаем. Какие могут быть… числа могут быть... По Правильное подкрепить задавание это? вопроса, почему, для того, чтобы докопаться до сути, да. То, чтобы понять, что мы хотим доказать, кому мы хотим доказать и как мы можем это доказать. Принять решение к концу дня и идти дальше. А, и должность всего это не говорить, что кому делать, а должность всего это дать к людям, принимать решения самостоятельно. И тогда, и тогда они будут расти, каждый из них будет расти, каждый из них будет вкладывать в компанию свое влечение, а не ждать, посмотреть в рот CEO, пока он принят какие-то решения. Ну вот еще два, в принципе, таких коротеньких вопроса, потом расскажу про маленький сюрприз, и мы перейдем к открытой сессии вопросов. Да? Вот о многом сегодня поговорили, хочется узнать такую вещь. Вот есть понятие предприниматель. Вот скажи, пожалуйста, самые главные скиллы предпринимателя, такие основные три, три вот, которые должны быть. Либо чтобы человек, там, вот, услышав их, понял, вот они у него есть, их надо разв... или их надо развивать. Да? Вот, с твоей точки зрения, самые главные качества, которые вот, должны быть у предпринимателя. Я думаю, первое ⁇ это никогда не сдаваться. Потому что есть, ну, во всем, что такое вообще предприниматель? Это делать что-то, что никто до этого не делал. Я не очень люблю экспертов, поэтому я не, не люблю, когда меня называют экспертом. Я просил стереть это с сайта. Потому что эксперт, это значит, что я могу найти 20 тысяч причин, почему нет. Почему? Потому что я жужжу эксперт. Поэтому я не очень верю в то, что ходить, советоваться с экспертами, потому что они знают, как отлично делать то, что уже работает сегодня, но не то, что будет работать завтра. А то, что предприниматель делает, он делает, он протаптывает новую тропинку. В том-то что-то, что не работает сегодня, и все в плане статистики, все против него. И это требует очень большой как бы, веры в себя, веры в то, что ты делаешь, и вот это вот не отступать. Потому что все скажут: вокруг тебе, почему это не будет работать. Я могу быть просто киллером стартапов, я могу найти 20 тысяч причин, почему оно не будет работать. Но если есть одна «почему да» — это то, что должно всегда освететь, как типа «северная звезда» для любого предпринимателя. Вторая вещь, наверное, это самая большая — это игрок команды. Потому что один в поле не воин, вообще никак. Наступают времена, когда очень-очень-очень тяжело. Прям вот может быть очень тяжело. И ничего нет лучше, чем рука помощи того, который с тобой в одной и той же лодке, с которым ты можешь поговорить. В времена, когда в моем стартапе было очень тяжело, я просто искал это. Именно просто вот с кем-то поговорить, кому-то какой-то свежий взгляд, или просто посоветовать. Я, я советовал со своими работниками. Мы сидели и здесь одна проблема, особенно у менталитета Восточной Европы. Мы боимся признать, что мы слабы. А, вот Пойти посоветоваться. И еще с моим работником, он же мне как бы наоборот. Мне это очень помогало, например. Вот эта командная игра. Во-первых, ты вовлекаешь своих работников в то, что происходит в компании. Ты задаешь транспансию, открытость. И ты вовлекаешь в саму компанию, в самую идею и в проблемы ты приходишь с ним проблемой. И поэтому ты громадный игрок, это, наверное, самая важная вещь и скилл, который должен быть у предпринимателя, потому что один ничего не сделает. Никто не будет инвестировать в одного фаундера. И третий это, наверное, суммарность первого и второго, это быть открытым для изменений. Потому что мир мир стартапов меняется постоянно, каждый день. И Солюшен, который ты влюбился вчера, он может быть нерелевантный сегодня, его нужно менять, иначе стартап умрет, идея умрет. Ее нужно разменять и постоянно... Как бы стартап — это такой constant evolution. Сделал что-то, получился, дальше, дальше, дальше, дальше. изменил. Попробовал, еще эксперимент, научился чего-то, изменил. И дальше. И так вот двигаешься постоянно. Uh, ты доходишь на какого то продакт маркет потом начинается тема growth, да? типа все, что касается маркетинга, как вообще, как, как приучить этих юзеров. Начинаешь делать какие-то эксперименты, и так, и так, и так, и, как бы, и, и экспериментируя, пробуя какие-то штуки, ты как бы алюцинируешь. И нельзя влюбляться в, в то, что ты как бы уже к чему-то природил. Это как бы ты остановился, ты умер, uh, потому что в момент, когда начинаешь быть успешным, появляется компетитерс, появляются компетитерс, они как бы… Им легче, потому что они уже знают, что работают, потому что ты это сделал. Отлично. Круто. Смотри, есть еще один такой маленький последний вопрос, и я через него перейду к сюрпризу. Очень часто вот людям, с которыми мне счастливится общаться, я задаю один вопрос. Назови, пожалуйста, книгу или технику, или какой-то лайфхак, который изменил твою жизнь. И вот таким образом я собрала замечательную библиотеку людей, которые советуют не просто книгу почитать, да, а, наверное, прожитую какую-то через собственный опыт, которая реально изменила вот, не знаю, видение, взгляд, в какой-то момент послужила, может быть, чем-то важным таким. Вот что это для тебя? Книга, человек, лайфхак, вот что? Урок какой-то? Поделись. Есть такая книга Баха, но не композитора, а писателя. Называется «Чайка по имени Джонатан Левингстон». Что? Ну, у каждого… У меня никакой проблемы быть девочкой, на самом деле. Отлично. Это круто. И какой вот урок все-таки? Почему? Я всегда был таким очепенцем. Я был евреем в русской школе. У всех было в журнале написано «Русский, русский, русский, русский», а у меня было написано «Еврей». Меня называли «Господин Левин». А, как бы я ходил в верскую школу, меня били, потому что. Это буллинг, да? Это буллинг. Ну, а, то есть, как бы я всегда был вот тем особенным чайкой, которая делала, как не все. А, я всегда думал, что все само не так. А, почему я не могу быть как всем? Вот реально у меня был когда-то, когда, когда я был маленький, у меня был такой вот даунсайд, что типа, блин, почему я не могу быть как всем? Почему я постоянно создаю проблемы всем? А, и почитав эту книгу, я понял, что, к сожалению, я прочитал ее уже в Мне было наверное, лет, наверное, 20 плюс, что-то такое. Жалко, что я не прочитал ее раньше. Но вот это понимание, что как бы быть таким, как все, наоборот, это круто. Это не то, что ты выбиваешься в общей массе. Ну, потому что мы родились в Советском Союзе. В Советском Союзе что ты делаешь? тебя одевай форму. Я еще был октябренком. Меня исключили из октября, потому что я не ходил со значком Ленина. Uh, всякие, ну, как бы, всякие такие темы, которые постоянно тебе, типа, ты не такой, как все, ты не такой, как все, а это наоборот, uh, думай по-другому, uh, challenge everything, как бы нет ничего, что вот так вот оно и потому что оно должно быть таким. Супер. То есть вот если у кого-то, кому-то иногда нужна мотивация и понять, что думать по-другому это не значит плохо, это значит по-другому, да, то эта книжка в этом поможет. Супер, спасибо тебе большое. И вот вернусь к сюрпризу. Сюрприз уже в сетях был запущен, и у кого-то кто-то уже стал замечательным обладателем вот такого профайла. Это профайл проекта либо стартапа, где человек может или проект прокачаться и прописать какие-то для себя важные вещи, свои цели найти инструменты классные, там, как Lincoln, у вас такие базовые вещи. И сейчас мы открываем сессию открытых вопросов и ответов. И Йонатан вручит два таких профайла за самый лучший вопрос. Вот, поэтому... Да, спасибо большое. Вот, пожалуйста, ваш, ваш шанс открытый микрофон задать супер предпринимателю большие вопросы. Привлекал... Миллионы инвестиций, работает до сих пор Android, Академия, Минск, Тель-Авив и много чего другого. Задавайте вопросы. И представляйтесь, пожалуйста. Приветствую, Иван Веденин. Немножко стартаплю. Хотел узнать, ну ходят легенды про израильскую армию и роли ее в развитии стартап-экосистемы. Можешь сказать, она как-то повлияла на твое становление стартапером? Ну, да, нет. И если да, то в какую сторону? Um, hmm. uh, ну, Во-первых, вообще, в общем, да, uh, Израильская армия играет, играет огромную роль в, в области вообще стартап Вообще, израильские стартапы начались в cyber security. Uh, первые стартапы, самые известные, которые acquisition, которые произошли, были в области cyber security. Uh, почему так? Потому что в армии есть отдельные подразделения, которые занимаются uh, либо защитой от атак, либо всякими разными атаками. <связать> Эээ, ну как бы, ну это не секрет, кому. Поэтому израильская армия сыграла огромную роль в развитии стартапа вообще как в потому что все выходцы из этих подразделений они очень очень и очень сильно развиты технологически, ээ, что позволяет им создавать, как бы, очень, у них есть как бы adv advantage над всеми остальными в плане технологий и понимания в области саберсекьюрите. Uh, ну это, соответственно, породило все остальное, да, бы как, как снежный ком. Uh, изначально появились фонды, которые вкладывали эти cyber security, они продавались, создавались компании в Израиле, которые занимались cyber security, да, как бы практически все uh, компании, Facebook, Google, IBM, Intel, Oracle, you name it, они находятся в Израиле, потому что они купили какой-то стартап. Uh, как бы на самом деле так. Uh, yeah. Мой личный опыт я, к сожалению, не был ни в одном этих произведений. я пошел быть в обычную пехоту, сидел в ну, как бы, в таких, на границах для окопы и никакого отношения к хай-теку не имел. Но для меня это был опыт ассимилирования в стране, потому что я приехал в Израиль в 16 лет. На иврите не говорил: попав в израильскую армию, мне нужно было учить быстрый иврит и общаться на этом языке. И таким образом я просто стал частью Израиля, потом я стал офицером, для меня это было круто, для меня был первый менеджмент-опыт. Израильская армия отличается тем, что ты не можешь сказать, ты можешь сказать солдату, сделать, потому что я сказал, но это будет, скорее всего, конец у тебя как офицера, потому что типа ты не, не будешь демотивирован, и не объяснил, почему же так сделать. Вот как-то так. Спасибо. Добрый вечер, спасибо. Андрей Походня из рекламы. Соответственно, вопрос, касающийся продвижения. Мне интересно на Западе, в принципе, когда подключается ли рекламное агентство вообще к продвижению, и, или же это вопрос скорее вопрос, как фаундеры работают с экспериментами и либо работают с продажей на питчах. Um, все зависит от области, в которой ты э, работаешь. Например, мы из-за узконаправленности нам было очень тяжело получать юзеров. То есть вот, либо ходить в больницам, стучать в двери, а, потому что было очень тяжело продавать, потому что как бы, это, когда ты говоришь там, о 10-20 долларов, это одно, когда говоришь о системе, которая стоит пару сотен тысяч долларов, совершенно другая вещь. А, и мы тогда воспользовались услугами рекламного агентства, не то, что э, ну, как бы, это реально пиар-агентство. А как нам лучше всего найти этих юзеров, даже было не найти, а получить их доверие. И она нам помогли найти магазины, в которых нам лучше всего магазины, newsletters, через которые нам лучше всего публишить. Более того, они должны помогли нам написать первые статьи, понять вообще, что работает, какой язык. Ну, язык в плане не английский или русский, а именно язык лингвистический, как типа. Каким посылам направлять к, к нашим клиентам, как к ним обращаться? Tone of voice, как говорится. Uh -huh. То есть это вопрос уже, скорее, не идея, а уже как достучаться до необходимой целевой аудитории. да, В данном случае, то есть не конечная, а скорее, скажем, все-таки, это, все это все равно это все же промежуточное, наверное, какое-то звено. Um. Все зависит от компании, зависит от стейджи, которая нужно. Короче, да? То есть, как бы, я знаю, что я в Get не был вовлечен что, что касается маркетинга, но я знаю, что какие-то питамы работали с разными пиар-агентствами для того, чтобы достичь тех или иных целей: а, либо какой-то новый продукт, который был предоставлен определенным образом аудитории, а, либо какой-то новый сервис, а, либо, опять же, харинг например, в Израиле очень тяжело найти разработчиков. Как их можно харить каким-нибудь креативным способом? Давайте обратимся к PR-агентствам. Почему бы и нет? Ну, либо, прав, либо это заканчивается просто видео для кикстартера. Ну, если мы говорим про мельче, про стартапы поменьше. Тоже один из вариантов. В Израиле есть очень классное агентство. Мне просто Я просто смотрю их видео. Они делают для кикстартера, всякие разные видео. Это просто кайф. Они делают это каждый раз. такой. Это просто фан. Почему бы нет? Okay, спасибо. Я тут, наверное, немножко дополню, потому что тот проект, о котором говорит Йонатан, он касается медицины, и это очень классный кейс с точки зрения медиа, потому что не все то, что работает в классической рекламе и маркетинге, допустимо, в медицине, там нельзя какие-то вещи рекламировать, где-то ограничено законодательство, там нельзя говорить, там, тест ДНК классно позволит узнать себе, там, ты папа своего сына или нет, да, то есть… Uh, да, то есть, ну, я имею в виду, что вот то, что привлечение агентства здесь тоже как классный кейс, в том смысле, что когда uh, есть вещи, которые нельзя классическим способом продвигать, можно найти другие варианты, вот. Поэтому вот еще фи фильтр нужно на то, что это классика или это все-таки другая какая-то специфическая тема. No, it depends. Uh, еще вопросы задавайте, если uh, Добрый вечер, меня зовут Мария, вот тоже вопрос подвел, наверное, к моему. Uh, есть R&D стартапы, и я тоже немножко стартаплю. Костяк нашего стартапа ученые, физики-теоретики, компьютер сайенс в том числе, и эм, столкнулись с такой проблемой, что когда э, как раз-таки представляешь инвестору, что твой стартап основали ученые, базируется там на научном методе, все немного пугаются. Хотя в RD стартап, в RD вообще вкладывается довольно большое количество денег, все это знают, да. И Um, но в как бы, криптоэкономика это в принципе математика. И когда в нее приходят э, э, ученые, это кажется логичным. Но когда говоришь об этом, это пугает. Почему? Вы сталкивались с этим? Сколько вы видели стартапов, в которых есть настоящие ученые? И как это работает вообще? Эм, я, я, а что не пугаются-то? Спросите их, что их останавливает. Ну это же они же тоже люди. Ну, в частных разговорах было такое, что, ну, наверное, науке здесь нечего делать, наверное, это все сейчас будет все слишком сложно. Может быть, они просто не хотели инвестировать изначально. Ну, типа, есть много стартапов, которые есть в Израиле, например, как работает, есть, например, Технеон. Технеон как бы университет. Университет не какие-то исследования, да, то есть там сидят эти профессора, что-то делают. В конце есть, у техниона есть компания, которая реализует, создает стартапы на основе этих технологий, где Technion имеет роль на тех продаж, и тогда Future Exit и так далее. Это очень common practice, это существует во многих местах, местах, и мне кажется, просто в этом специальном кейсе, либо, эм, может быть, подумать о способе, объясн... о способе объяснения, что чем вы занимаетесь, что оно может быть такое очень техническое и пугает человека, который не очень имеет докторскую степень. Либо же просто, может быть, область такая, либо же, может быть, они просто не хотели инвестировать изначально и нашли причину. Токинизация бизнеса, они просто говорят, что могут ученые понимать в бизнесе. то есть тоже. А, ну, может быть концерн, что нет человека, который занимается бизнес-деvelopment, это тоже может быть проблема. Но это как бы, типа, если компания состоит из четырех инженеров и нет человека, который умеет продавать, это проблема. Ну, потому что кто будет продавать-то? А, то же самое, наоборот, если команда создает из четырех CEOs и нет никого, кто будет разрабатывать, тоже типа, ну а кто будет делать? А... Здрасте. меня зовут Денис, я как раз занимаюсь интересным привлечением девелоперов на рынок. Вот и вопрос у меня такой, как вы думаете, есть какие-то критерии для нового проекта, когда ему стоит привлекать инвестиции, а когда не стоит? То есть, вот сейчас, когда вроде можно разобраться своими силами, а вроде новые инвестиции могут помочь быстрее шагнуть в рынок. Вот когда вы об этом думаете, что приходит вам в голову. Um, rule of thumb. Uh, uh, как сказать по-русски? Uh, нет. Uh, rule of thumb. thumb да. Ну, это типа uh, пальцем в небо. Uh, uh, если ты можешь uh, не привлекать инвестиции, не, не привлекай. Я понял. Uh, это, как, это самый лучший адвайс... Мы, наш последний стартап умер именно из-за этого, а, из-за привлечения инвестиций. И у нас был суперпродукт а, с супер инвесторами до этого. А, плохой инвестор может покупить компанию. Инвесторы это люди, которым нужно менеджерить со своими эго, со своими проблемами, со своими интересами, со своими целями. И а, если тебе можно. Ты, ты, это, на это нужно тратить энергию и время. Вместо того, чтобы заниматься стартапом, ты будешь заниматься своими инвесторами. Если ты можешь разбежать, лучше избежать. Ты прав, что есть ситуации, когда ты говоришь, Окей, мне нужен очень быстрый growth. Да? То есть я хочу сейчас захватить рынок. Да. Но это происходит на более поздних этапах, когда уже есть. Когда ты уже доказал, что у тебя есть продукт, который интересует всех. Uh -huh. И тебе нужно просто вкачать большое количество денег для того, чтобы захватить весь рынок. На этих этапах нам, как бы, чаще всего это Другие немножко инвесторы, чем люди когда это, это late-stage capital. И, кстати, очень многие почему-то об этом не думают. Можно взять у банка суду. Если ты стартап, который это уже как бы доказал это, у тебя есть какие-то маломайские деньги, какой-то бизнес-модель, очень часто банки выступают как инвесторы. И это намного лучше, чем иметь обычного инвестора, потому что у тебя меньше nobility, потому что у тебя меньше головной боли, и ты можешь быстрее двигаться вперед без того, чтобы сейчас делать борд-митинг для того, чтобы заправить то или на другое. Кстати, еще один смежный вопрос сразу. А если выбирать между каким-нибудь private investing, например, или kickstarter? Кикстартером. Если честно, у меня не было никакого опыта с кикстартером, поэтому мне тяжело сказать. Yeah. Я думаю, что это зависит от продукта, который ты продаешь. Если какой-то сервис, то его намного тяжелее продать на кикстартере. Если yeah. это какой-то физический продукт, то, okay. наверное, да. Но при этом я знаю одну такую очень веселую штуку, что практически все кикстартеры, за исключением пару вещей, они фейлиться. Потому что не могут to supply the product. Окей. Okay. Спасибо. Йонат, расскажи, пожалуйста, о опыте взаимоотношения израильских стартапов и классических медиа. Существуют вообще такие взаимоотношения? Интересуются там, телевидение, радио, газеты, порталы тем, что происходит в стартапах? Как вообще построены взаимоотношения, если да? Um, у нас очень, как бы, ну, как бы, у нас нету природных ресурсов. а Если есть, их очень мало хай-тек, стартапы, это все, как бы, это такое, это бэйби всенародное. Мы очень этим гордимся. Меди играет очень большую роль именно вот в становлении того факта, что люди не боятся фейлиться. Недавно показал ребятам, у нас мы отправили на Луну луноход. Некоторые смеются, что он, типа, мы его так хорошо отправили, что он просто врезался в Луну. Ну как бы это фейл. И можно было, конечно, запустить типа очередной фейл на -на, -на, -на, на на но все вокруг меди и так далее. Ребята, мы практически долетели. И вот сейчас уже строится, строится второй луноход. А, то есть можно было написать, что это totally failed, э, расстройство, как, или э, как написало одно из изданий, не израильское, э, разочарование? Э, конечно, можно. Ну, типа, да, почему нет? А, но одно, типа, оно, говорит, как бы, оно попускает, а другое, оно, наоборот, поднимает. Типа, ребята, мы долетели, мы просто врезались, сейчас нам осталось чуть-чуть дожать, и мы дожмем. Да, как бы, и, и, и это происходит везде. У нас как бы все медиа, оно вот на то, что вот чуть-чуть-чуть вот у нас получится. А, как бы, ну естественно все, я помню, а, все, практически все крупные сделки а, на первом канале, ну типа наш э, главный канал, рассказывается в новостях, показываются. А, ну, что вы понимали в плане экономики? Что это делает для страны? Все понимают это. Не так давно Intel, компания Intel купила компанию Mobileye. Все знают Tesla. Tesla есть автопилот. Автопилот был разработан в Израиле компанией Mobileye. Все практически современные сегодняшние автопилоты пользуются Mobileye. Это израильская разработка, которая была куплена недавно на Intel. Это было куплено, по-моему, за 15 миллиардов долларов. Из этих 15 миллиардов долларов государство имеет 25%. 25% от 15 миллионов долларов это очень много денег. 4 миллиона миллиарда долларов в, в бюджет страны. Это вау! И поэтому все это понимают. А для всех это бейби, и все это продвигают так или иначе. Медиа, государство и так далее. Про по закону, декрет и все такое. Как бы это вопрос времени, когда государство понимает. Ну, как бы все понимают, что это. Это, это штука, которая может очень сильно спонсировать экономику а, и стимулировать ее рост и так далее. Ну, то есть у -то стартапы, и... Да, у нас есть экосистема, у нас есть возвраты налогов, которые, то есть, например, если инвестор инвестировал, а, и, допустим, это не выиграло, он получит обратно свои налоги. То есть, а... Правильно понимаю, что медиа как раз-таки выступает тем самым ресурсом, который поддерживают стартапы, развивают эту тему, и даже если фейл, то скорее поддержит со своей стороны, это страновая какая-то культура, история, да. и предпринимательство в целом вынесено как позитив, и никто не будет там специально подчеркивать твой фейл, наоборот, это будет поддержка и мотивация, правильно? Постоянно разговор о том, что можно сделать, чтобы помочь вам. Этот посыл идет от медиа? От, как бы, и от медиа в том числе. Очень легко получить как бы какой-то publications, если ты стартап и ты делаешь какую-то штуку. То есть идет активный посыл непосредственно от классических медиа, чем мы можем вам помочь и таким образом идет открытый хороший диалог со стартапами. Правильно? Именно. Меня зовут Анатолий. Я, наверное, не буду представляться, что я из хакер вот, потому что вопрос я хотел тебе задать про деньги, так у нас всего два вопроса осталось, то вопрос о том, сколько дают наши ангел-инвесторы, там порядка 20 тысяч или сколько-то там для развития, и хватает ли этого стартапа, я задавать тебе не буду. Я задам вопрос про людей. Вот. У нас на хакатонах, ты участвуешь да, на хакатонах, там есть такая тема, когда… Ну, команды формируются по принципу так, короче, у меня есть идея, я типа фаундер, ты разраб, ты дизайнер там, и так далее. Это даже на уровне школы такая, такая тема практикуется. Считаешь ли ты, ну, вообще это здоровой темой да, для создания команд? И так ли вы работали в университете, когда ты говоришь, что у вас 20 человек работало над команды, да, то есть кто-то нам определял, кто там, фаундр и так далее, как вы потом делились. Ну и, соответственно, финансовая прозрачность, это тоже как бы такой один из вопросов, когда у тебя появляются какие-то ребята, вы делаете все это дело за еду, а потом э, кто-то общается с инвесторами, да, а кто-то сидит и допиливает все это дело по пятницам, там субботам, воскресеньям. Um, разделение по командам, ну, тот и релевант. Um, кто CEO, кто CTO, кто CMO, все эти вот си level они совершенно нерелевантны в контексте четырех человек, которые пилит какую-то идею. Но это такое типа, ты си чего? Uh, группки, которая собралась потусить. Uh, ну, мне как бы это кажется... То есть, если на этом этапе есть разговор, кто CEO, и я тут начальник, uh, no go, uh, это значит, есть большой очень эго, это значит, будут в будущем проблемы. Мне кажется, это проблематично немного. Я очень верю в то, что, во-первых, каждый должен делать в том, что он хорош, хотя бы в начальном этапе, да, и помогать другим делать то, что они делают, если вдруг появилось свободное время. Мы работали в университете, мы просто поделились… Это был 20 человек, каждый из разного в какой-то области. Я был в компьютер Science, со мной были ребята с менеджмента, с психологии и с лоу. Самая бесполезная самая бесполезная вещь, которая у нас была, она делала маркетинг. Мы просто разделились по интересам. Команды были по 4-3 человека. То есть из этих 20 человек формируется команда. Опять же, тема это не кто CEO. Потому что она совершенно нерелевантна в контексте количества их людей. А это тема, что вы делаете вместе, ради чего вы собрались. И если есть понимание того, какую цель вы преследуете и что должно произойти в конце то все вот эти вот разборы насчет того, что кто что занимает, они как бы все находятся на второй план. То есть как бы и насчет транспарнси, максимальная. то есть, ну, Колджин, мой, мой стартап, последний, который занимался, как я в него попал, ко мне пришел инвестор, которого я знаю, и сказал, что это есть крутой чувак, у него есть классная идея, у него есть экспертиза в этой области, Uh, но у него нет партнера технологического. Если ты присоединишься, я вас инвестирую. И, и он мог сказать, uh, этот партнер, сказать, идея моя, я привожу клиентов, и типа, ну ты только кодер, приходи по uh, Проблема в этом, что очень бы быстро, наверное, создались какие-нибудь tensions в плане того, что у тебя там 75, у меня 25, я буду меньше работать, ты будешь больше и так далее. Особенно в моменты, когда все плохо когда заканчиваются деньги первого инвестора, мы еще не закрыли второй раунд, и вот нужно сейчас отказаться от зарплаты, и все такое. Это создает очень много проблем. Я очень искренне верю в то, что все равны в стартапе, в эфирте. Потому что когда говно происходит, оно постоянно происходит. Постоянно на разных уровнях стартапа, это то, что тебе позволяет вытащить все дальше, потому что нет вот этих вот терок насчет у тебя столько-то, у меня столько-то, меньше-меньше. Как можно быть более транспарантным, как можно быть более честен, то есть как бы как хотелось к тебе относиться, так относись как бы к другим. И нет разделения нам, ты там... Пишешь код, а я тот, который ходит ко всем инвесторам. Это тоже сейчас он просто пишет код, ты ходишь к инвесторам, а завтра он будет работать в выходные и все дела, писать новую версию программы, потому что ты только что закрыл продажи. И ты будешь сидеть, попивать код, а, э, кофе, а он будет сидеть и писать этот код ночами и выходными. Привет, Юнтон. Александр Литвин, проект The Heroes Media. У меня два вопроса кратких о медиа и о пиаре. Первый, что ты думаешь о контент-маркетинге, когда стартап, бизнес не идет с публикациями в другие СМИ, а делает свое. Да? И речь не о блоге, на уровне публикации раз в месяц мы запилили новую фичу, а о постоянном классном контенте, который подогревает интерес, привлекает внимание. Кому это нужно и как это делать? Да? Как, а когда, когда не нужно, когда наоборот лучше пойти в релевантное медиа, отнести им свой контент. И второй вопрос, ты сказал про Twitter, что для Америки это must-have, и сейчас там, я так понял, какой-то второй виток популярности, да? метрики Фейсбука падают, Твиттер растут, у нас, ну не знаю, может быть, мое такое субъективное мнение, но, наверное, аудитория поддержит, Твиттер ну, вообще как-то не зашел, то есть вот ни разу. Но часто технологические вещи приходят к нам следующей волной после Запада. Нам ожидать здесь Твиттера и уже идти сюда проектами и медиа или еще нет? И почему? Спасибо. А, насчет контент-маркетинга, все зависит от индустрии. Как я уже сказал, мы делали контент-маркетинг, связанный вот с нашим стартапом, просто вот, публиковали всякие разные вещи, исследования, которые мы делали, а, не обязательно связанные с продуктом. А, мы делали маркетинг-исследования по а, размену рынка, количество генетических тестов штатов, сколько людей заказали. Мы сделали из этого целую статью и запублишили И делали кучу людей ретвитов, и таким образом мы получили пару лидов. Я думаю, это очень классно. Но это занимает очень много времени. Как бы, у тебя есть, но это один из channel, который стоит обязательно проверить. Особенно, если у тебя узконаправленный стартап, але как наш в области healthcare, генетики. Второй вопрос насчет Twitter. Опять, ну, я, я, когда меня кто-то спросил под видео, сказал, смотря где какая-то страна, да, то есть я, наверное, если хочешь что-то запоблишить, э -э, я думаю, одноклассники жизнь популярно в ВКонтакте, нет? нет? Это, это, ну, вот я я даже, тренда. Я подростков спросила, как-то говорю, слушай, вот а вы где, что вы читаете? Снэпчат? Нет, они сказали, ну, в общем, старики сидят в ВКонтакте, пенсионеры в Фейсбуке, одноклассники Каменный век, а вообще не в Телеграме и в Инстаграме. Ну, это белорусские такие подростки, а -а -а. 18-17 лет. Так, Ам, круто. Ну, вот прикольно. Так, мы уже, наверное, пенсионеры, да. Вот. да Внезапно наступила пенсия. Да. А -а -а я не знаю, что ожидать. Например, в Твиттере говорят, что в Израиль, Твиттер придет вот уже вот-вот придет. Вот-вот придет. Это уже последние лет, 10 лет. Так он у нас и не пришел. Не проживается. Все остаются на Фейсбуке. Хотя профессиональные вещи происходят на Твиттере. Я Юрий, школа стартапов Русол, Россия и постсоветское пространство. У меня вопрос по поводу инвестиций. Вы сказали, что не инвестируют в одиночек. Вы же как начинали? Как одиночка? Если вы начинали как не одиночка, то как вы искали кофаундеров? И сколько времени понадобилось на то, чтобы найти правильных людей? Сколько людей было отсеяно? И ваш опыт очень интересен. Спасибо. Um, наверное, это один из моих самых больших фейлов. Um, кстати, всегда есть исключения. Есть, типа, фаундеры, одни, которых, типа, они делают стартап сами по себе, но это скорее, скорее исключение из правил, нежели чем правило. Um, мой первый стартап я замутился своим другом. Ну, просто почему бы и нет? Идея, кстати, была оформлена, То есть, как бы, по сути дела, его. И это было классно, наверное. Это даже где-то позволило нам какие-то вместе передалить вот эти bumps, которые у нас были. В моем последнем стартапе я особо не выбирал своего партнера. Для меня его выбрал инвестор. Я присоединился к этому стартапу просто потому, что это был инвестор, которому мне говорят «нет». Это был один из топовых инвесторов в Израиле, все его знают. И я знал, что если он вовлеченный, то там типа все супер-пупер. Я даже не мог подумать о том, что как бы, он-то особо и не интересовался, о чем, насколько мой партнер-фаундер, подходит под должность CEO и вообще быть стартапистом. И, наверное, был один из моих файлов. Я думаю, что одна из причин, почему наш стартап упал, это были мои взаимоотношения с моим партнером. Как найти партнера? Я искренне верю в тест пивом. Это, То есть пойти вместе напиться. Ну, это громко сказано. Пойти вместе попить пиво. И если вам клево и интересно, и вы можете поговорить, и ты не выходишь со встречи с типа «вот the fuck», то, наверное, это будет работать. Как бы, большинство классных автописцев с теми, которым классно выпить пиво. Если с ним не классно выпить пиво, то, скорее всего, когда будет все плохо, то все будет плохо. Эээ, вино. Если не пьет, то все плохо. Йонтон, ну, не могу задать вот последний вопрос. Мы сегодня еще коснулись такой темы акселерации. Вот твое отношение к акселераторам, веришь ты в них, нет? Эээ, я, как человек, который учился в акселераторе, в таком, ну, это как бы акселератор при университете. Эээ, я думаю, что это офигенная штука который позволяет тебе сделать в тепличных условиях все возможные ошибки и дает тебе фреймер для того, чтобы это все дело учить, понимать, спрашивать вопросы и еще кому-то там а -а, приседать на уши. Это супер крутая штука и я как бы советую всем в этом поучаствовать. Именно в контексте наделать как можно больше ошибок, потому что есть кто-то поможет тебе их исправить. То есть такой подстраховка. И это на самом деле круто. Я просто хочу напомнить, что мы сейчас находимся на территории пресс-клуба, благодаря э, которому случилась сегодняшняя встреча э, при партнерстве акселератора LaunchMe Media. Акселератор замечательный, и в том числе платформа Захирос. и в ближайшее время будет доступно видео сегодняшней лекции. Но прежде чем мы вручим свои призы, поскольку хочется все-таки интерактива, если можно, коротко, кто хочет вот дать фидбэк, что для себя взяли, крутого, классного, вот возьму в работу, что было интереснее всего. Вот Обещаю не обижаться. Мы обещали CastDev, да, вот, вот прямой, э, спросить клиента, что понравилось, что интересно. Вот хотим слышать обратную связь. Мне понравилось, что нет, вы мы... подтвердили мою мысль в том, что найти партнера или партнерши — это самое главное. Если нет, хотя бы одного такого человека одному просто не справится. Очень понравилось, что вы продолжаете традицию а, лекторов на тему «как же успешно провести стартап. Вы как, и это правильно, так и должно быть, вы говорите, да ну нет волшебной палочки, ребята, ну нету какого-то конкретного способа, ну ничего этого нет, вы знаете, и вы так очень честно, искренне говорите о том, что да вы понятия не ними, как это работает, вот до сих пор, делайте хороший продукт, это единственное, более-менее что-то такое членораздельное, понятное, что вы сказали, но это нельзя воспринять как руководство к действию, это скорее тоже такой путеводная звезда, ну делайте хороший продукт, то есть в принципе же это как вирусное видео, мы не знаем, как оно работает правда, со стартапом точно так же. Ты меня как? глубоко поразил пример с луноходом. Вообще просто меня сразил, потому что я на самом деле даже не представляла, что такое бывает. Вот как можно поддерживать вот эту культуру ошибок, да, не просто право на ошибку, но культуру ошибок как способ да, достижения. И как медиа в да. этом спрашивают, что... Вам да, надо, да, чем да, помочь. я как раз Круто. про это. это очень... Спасибо большое за вашу обратную связь. И... Я еще хочу кое-что сказать. Да. Давайте. А, по поводу пиара, отвечая на вопрос, ну давайте поговорим пару минут о пиаре. Нет никаких проблем, как правильно пиариться. Ну, например, есть у нас представители СМИ здесь, один, два, три. Ну давайте поспрашиваем, что нужно для того, чтобы попасть в какой-нибудь интересный журнал. Или в Forbes, или в Wink, или в Bell Beast, или в Heroes. Ну что нужно? Вы можете ответить? Это ответил спикер. Делать классный продукт, Но а Этого деле. недостаточно. А, всем, делать... всем кажется, а что каждый делает. Давайте, <свят> давайте. Без того, что вообще даже знал, что я там присутствую. Я сделал Android Академию в Минске. А через неделю мне прислали статью на DevBuy. Как попасть на DevBuy? Сделать что-то хорошее для других? Ну, видите, вы уникальный человек. Все вас знают у вас Android, Академия, Евангелист и так далее. Но все остальные стартапы процентов, они же маленькие, их никто не знает. Для того, чтобы сделать какой-то продукт. То есть каждый по вечерам -по -по что-то пилит. А и ты думаешь, кажется, что я армия, что ли, какая-то? А, запросто, запросто. А, э, я для чисел скажу: Компань... команда Android Академии в Минске это три человека, которые делают это все за собственное время с нулевым бюджетом. Изначально. Ну Как бы сейчас уже нет, но изначально это был 0 долларов, а все на собственном металлазиазме. Супер. Давайте попробуем э, вернуться чуть-чуть на землю. Для маленьких стартапов, какой совет дадите им для того, чтобы они попали в СМИ? Кроме того, что делать классный продукт, потому что все пилят классный продукт, и всем кажется, что мы делаем огненную историю, но почему-то никто о них не пишет. Какой первый шаг нужно сделать, кроме того, что приехать и открыть стартап-академию? Хорошо, как понять, только лучше спикер, простите, ответит. Um, если тебе не пишут, когда у тебя есть вроде бы классный продукт, то, наверное, что-то не так с продуктом. Ну, как бы это такое, типа, как сказала Маша, по-моему, да, если... Um, Нет волшебной палочки. Вот сделай то, и тебя тебе сразу же напишут в газетах. Um, если ты сделаешь, делаешь продукт/сервис, который решает кому-то какую-то боль, он превращается в твоего амбассадора Adicts. Я реально видел людей, которые пользовались первый раз в GET, когда мы только запустили. А такси в Израиле это просто жесть. Это вот реально жесть. Я помню experience, когда ты садишься в таксиста, в машину, он воняет сигаретами, включена на полную громкость какая-нибудь завоевание восточная музыка, и ты едешь, ты не можешь слово сказать. И ребята, которые пользовались GET, приходили к нам, говорят, ребята, мы хотим быть этим частью, потому что вау, потому что experience вау, потому что родители по-другому, потом потому что заказать это одна кнопка. И они превращались, мы их называли «addicts». Они становились нашими амбассадорами. И все остальное ушло как уже, как... Понакатанные. Люди начинали говорить, начали ты уже начин... люди начали рекомендовать друг другу. Я искренне верю, если ты делаешь продукт или сервис, который решает чью-то проблему, то все остальное это дело уже как бы в виральности. Все с этого начинает. Ты не можешь запилить… ты можешь построить бюджет на 7 миллионов долларов, которые ты вкладываешь в маркетинг, значит, подруг говно, ничего не получится. да, как бы. Их, в них хватает очень много примеров израильских стартапов, которые вкладывали большое время в пиар. Например, есть, кстати, очень такая известная тема, называется Seren Labs. Это один очень известный стартапист, Мушех Огег, который сделал пару экзитов. У него было очень много денег. И он основал компанию, которая первый смартфон, который блокчейн. Как это работает вместе, понятия не имею. Он сделал офигенный пиар. Это было во всех новостях, во всех сайтах, реклама в фейсбуке, у них было ретаргетинг, и я пожалел, что я зашел на их сайт. Они меня преследовали везде. А компания эта неделю назад уволила три четверти всех своих работников. Ну, и был, был еще такой вопрос, например, конкретно к нашей платформе. Я сейчас говорю о Захирос, и у нас редакционный советник Том Пост, и наш редактор Саша Литвин, мы работаем с ним вместе. О ком мы пишем? У нас есть такой посыл, герои среди нас. С одной стороны, мы ищем мотивирующие истории, где есть личная история, человек действительно чего-то добился, и есть реально говорящие факты и цифры, которые действительно сделали что-то такое, чего не делал кто-то другой. Если говорить о том, как мы раскручивали свою платформу, а на текущий момент там, за неделю органический трафик составил просмотры постов там, от 5 тысяч до семи тысяч, это, ну, это немало для нас, для нас это результат. Много перепостов, упоминаний, много кто начал к нам обращаться. То есть это хорошая конверсия при команде два человека. Ну, у нас, конечно, есть еще разработчики, которые нам помогают выполнять наши ТЗ. Как мы этого добиваемся? Двумя способами. И Они сегодня тоже были озвучены. Решать проблемы, те, которые действительно важны для твоей аудитории. То есть это давать тот контент, который ей интересен. То есть это надо быть инсайдером, нужно понимать, что стартапам интересно читать, что интересно читать в экосистеме. Как это узнавать, быть внутри. Внутри, узнавать спрашивать задавать вопросы второй момент те кто приходит на интервью точно так же спрашиваешь да, вот что ты хочешь осветить что для тебя важно и это постоянный такой вот контакт контактный и еще ключевой момент как, под, как попасть на радары в СМИ тот же самый нетворкинг. Приходишь в СМИ и спрашиваешь, что вам интересно, какой контент. И ты свой продукт подаешь этому СМИ в том ключе, который интересно конкретно для него. Потому что The Heroes, оно не пишет там, те материалы, которые, например, пишет Белбис или пишет DevBuy. Мы разные, у нас разная целевка, разный фокус, разные проблемы решаем. Но тем не менее мы там открыты, например, для партнерства и это транслируем. Если говорить непосредственно про Forbes, то на самом деле Forbes это не только медиа, не только журнал. Да? Там есть целый кластер направлений деятельности, абсолютно разные. Там и стартапы, и какие-то финтех продукты, и разработка различная, и мероприятия, и конференции, и мастер-классы, много-много всего. И на радар можно попасть абсолютно в, любой, в любом вот из этих направлений. Но ключевое, компания должна делиться там, цифрами конкретными, иметь возможность открыто говорить там, о своих доходах, там, о которые были сделаны, привести факты и так далее. Потому что это ну такое мини-журналистское расследование, где изучается профайл каждого героя. И прежде чем в интервью взять какого-то героя, мы изучаем очень подробно его профайл. Мы проводим исследования конкретных фактов биографии, мы ищем какие-то интересные факты э, в его жизни. Возможно, это может быть хобби какое-то, возможно, это история такая, которая была сегодня озвучена. И если говорить про соцсети, это не только там закупка трафика какого-то, да, но в то же самое время привлечение комьюнити, это значит добавить в друзья пригласить, сделать что-то ценное для кого-то, да, и вот развивать по максимуму этот нетворкинг. И на этапе любого стартапа самые простые инструменты в принципе названы, да, то есть это лендинг, это небольшой бюджет в Facebook или в соцсети, в зависимости от страны выбираете тот канал, где вас слышат, дальше качественный продукт, простой контент, понятный, даже если это Excel или сложные расчеты, там три кнопки, быстро, просто, понятно, все, у вас получится трафик, вас узнают. Вот, а, надеюсь, <с> кратенько ответила. Вот, а, Спасибо вам большое, потому что си все сидят до конца, это на самом деле здорово, при том, что столько противоречий или разных вопросов, это на самом деле замечательно. А, я сейчас попрошу Йонатана, чтобы он выбрал два а, человека и вручил ему два вот этих профайла. Um, к сожалению, не помню имя человека из Руссо, uh, что-то там. Руссол, как раз Сол. Каверзный вопрос, и сзади вас стартапист только про израильскую армию, ну просто израильская армия, как же без нее?